Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Мы сегодня встречаемся по инициативе Даниила Александровича Гранина. И очень приятно, что можно в связи со столетием Дмитрия Лихачева поговорить по проблемам развития русской культуры, русского языка в таком месте и в таком составе. Замечательно, что наш разговор освещен наследием и самой личностью Дмитрий Сергеевич Лихачева, считавшего культуру главным смыслом и глобальной ценностью самой человеческой жизни. Известны его многочисленные труды на эту тему, среди которых особое место, конечно, принадлежит Декларации прав культуры. В своих исследованиях академик Лихачев сформулировал миссию, саму миссию культуры, которая состоит в том, чтобы из простого населения делать народ Полагаю, что размышления Дмитрия Сергеевича о значении культуры и русского языка, о признании российской интеллигенции, о призвании российской интеллигенции, о месте, о роли гуманитарных наук, о наших традициях, могли бы стать отправными точками нашей сегодняшней беседы. И эти просветительские, творческие, истинно гуманистические традиции формировались в нашей стране веками. Это в том числе и традиции глубокой образованности, приверженности, общечеловеческим ценностям и высокому профессионализму. Именно эти черты Дмитрий Сергеевич Лихачев считал особенностью русской интеллигенции. Одна из базовых тем это нравственное, интеллектуальное, духовное воспитание молодежи, детей. Очевидно, что этим вопросам необходимо, конечно, уделять первостепенное внимание, постоянно, не только в связи с какими-то юбилеями, даже с такими крупными, как столетия Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Но сегодня очень важно помочь молодым людям, детям сориентироваться в мощном потоке информации, научить, просто научить отделять хорошее от плохого, истинное от мнимого, вернуть интерес к настоящим культурным и духовным ценностям. Особая роль здесь, конечно, принадлежит людям творческого труда, творческих профессий писателям, композиторам, актерам, режиссерам, исследователям в словесности, искусствоведам, культурологам. Речь идет о широком возрождении традиций просвещения. Вторая не менее важная тема это роль культуры в укреплении сплоченности народов России. Академик Лихачев тонко чувствовал эти и много размышлял над поиском баланса между интеграцией и сохранением культурной самобытности не только больших, но и малых народов. Для нашей многонациональной страны утверждение принципов толерантности, национального взаимоуважения и согласия имеет принципиальное значение. И именно культура во всем ее многообразии и богатстве играет здесь ключевую объединяющую роль. Более того, Дмитрий Сергеевич считал, что государственный суверенитет также определяется культурными критериями. И я думаю, что мы все с этим не можем не согласиться. Мы часто говорим о культурной экспансии какой-то там и так далее, засилие каких-то штампов и стандартов, навязываемых то слева, то справа, то с запада, то с востока. И думаю, что об этом тоже можно поговорить и поразмышлять. Поэтому наша общая задача не только сохранять культурное удостоение, но и способствовать ее всестороннему развитию. Важнейшая тема, одновременно волнующая и граждан России, и наших соотечественников за рубежом, это сохранение и развитие русского языка. Его уникальное богатство не раз отмечалось Дмитрий, Сергеевичу Михайловичу. Он писал о том, что русский язык создавался на огромной территории и вобрал в себя все, что создавалось и фольклором, и литературой, и наукой. Русский язык не только средство общения миллионов людей, говорящих на нем и знающих его. Это концентрация нашего национального духовного богатства. И, как справедливо говорил Дмитрий Сергеевич, язык нации является сжатым алгебраическим выражением всей ее культуры. Вы знаете, что мы объявили следующий 2007 год годом русского языка. Намечены конкретные меры по укреплению русского языка как средство консолидации российского общества и его духовного развития, а также для поддержки различных форм изучения русского языка в зарубежных странах. И я знаю, что здесь у нас на встрече присутствуют ветераны творческих, организаций, творческих союзов. Хотел бы несколько слов сказать о, о, об организации помощи ветеранам творческих профессий. Необходимость такой финансовой поддержки очевидна. Сейчас значительное число людей, посвятивших свою жизнь искусству, находится в тяжелом положении. И это странно наблюдать и, и горько наблюдать, когда люди... В которых миллионы наших граждан готовы были носить на руках в свое время сегодня испытывают определенные и подчас серьезные трудности. Хотел бы вас проинформировать, что уже готовится распоряжение правительства о выделении в 2007-2009 годах необходимых средств. Сейчас речь идет о 30 миллионах рублей, ежегодно для единовременной поддержки тех, кто нуждается в такой помощи. Мы с Александром Александровичем Калякиным и с представителями других творческих союзов неоднократно говорили на эту тему. Я думаю, что творческие союзы должны быть подключены к этой работе без вашей поддержки. Здесь Это вопросы такие чувствительные, очень тонкие. Без вашего активного участия в решении этих вопросов они эффективно и должным образом решены быть не могут. Правительство, повторяю, такую программу предложило. Вот на ближайшее время распоряжение будет подписано. На днях правительство из резервного фонда выделило более полутора миллионов рублей, которые будут распределены уже в этом году. Мы будем также рекомендовать регионам создавать собственные фонды такой поддержки. Что касается предлагаемой реконструкции дома-интерната ветеранов Сцена, по поводу которого мне был задан вопрос в ходе прямой линии, то здесь присутствуют ответственные лица которые ситуацию разъяснят. Спасибо вам Спасибо. большое за внимание. И... Дениал Александрович, прошу вас.